Одноклубники, всех приветствую. На отправке у нас мотобуксировщик «Железная собака» с шириной гусеницы 600 мм. Гусеница жестко скреплена пластинами из ПНД пластика толщиной 8 мм. Данные гусеницы сшиваем мы с 2016 года. Гусеница здесь представлена шипованная. Буксировщик на катковой подвеске с возможностью менять на подпружиненные склизы и цельно-резиновые колеса. По желанию клиента была установлена тяговая звезда на 32 зуба. Букс представлен с мотором Zonction 15 лошадиных сил на трансмиссии двухопорной на самоцентриках. Трансмиссия находится на одной сплошной площадке с подмоторной плитой. Это очень хорошо тем, что натягивать цепь на случай, если она растянется. Другие настройки выставлять не придется. Данный буксировщик уезжает у нас в Архангельскую область в район. За ним приехал наш одноклубник Геннадий. А мы будем ждать фото и видеоотчет с его поездок. Всем спасибо за просмотр. Пока.